Всем привет! Я тут недалеко нашел э -э, рудное железо. Почему я раньше его не нашел? Задаю себе вопросом. Я уже немного его выкопал. И вот, вот оно здесь. И вот будем добывать. Я решил прокопаться глубже. В принципе могу сделать вот так еще сейчас будем еще глубже копаться и смотреть просто будем делать вот так будем вот так вот прокапываться и смотреть а нет Будем еще выше, то есть еще больше прокапывать, чтобы найти еще, надежда, что еще найдем, потому что мы, наша задача найти водное железо, оно нам пригодится. А, мы уже до земли прокопались. Возможно, здесь больше его не будет, к сожалению. Ну, сейчас посмотрим. Ладно, делаем так. Получается, такой спуск, что ли, сделал. достану ну и вадно так все равно нам надо разное железо найти поэтому мы вот так делаем возможно сейчас будем делать тогда но нас вот что мы не учили нашли то рудное железо но надо еще Такой спуск сделали. Теперь. Так. Конечно, мы близки к тому, чтобы тут выкопать. Э -э -э, в принципе, мы можем.. Что? Я с разгона с одного удара. Его прибил. Вот это да. Ладно, мне нужны факелы. Сейчас будем смотреть. Если нет, значит, надо сделать факелы, тогда да. А, а, в принципе, мы можем их сделать. На самом деле. Ой, кто нажал? То посмотрим если еще не я тут больше дерева не вижу ладно в принципе э, так что нам еще надо а уголь вот так кстати это они тут были я что-то опять их потерял а вот они да нам нужны это палочки для этого нам нужно дерево которого у нас недостаточно вот значит берем дерево берем вот эти два дерева а можно хотя и три взять ладно берем березу в принципе без особой разницы вот. А, упустил один бог. Ничего. Так. Нет, ежегодные тоски. А, ладно. Сделаем то так. Вот целый стак получили. Теперь делаем палочки. Целый стак сделал. Все, хватит. То теперь делаем факелы. В принципе, столько хватит, так что остальное оставляем. Все. Получили два железных слитка. Итак, нам нужны акелы, поэтому положим сюда. Что? Кость сюда ложим. уголь Уголевожим сюда. Он у нас кремень даже есть. Так, Дальше. А, это каменистая зелья. Вот такая. Так, это у нас туф. Полувыженник. Э -э -э. Ладно, ложим это сюда. А это ложим сюда. Так, у нас есть два железных слитка, но этого... Конечно же, нам недостаточно. А, ладно, идем тогда так. Вот так. 15 золотых слитков. А, на это пока можем сюда, вот так. И идем дальше заниматься добычей просто а еще палочки нас они будут падать сюда ладно хай так вот сейчас еще поищем значит тут в потенциале где угодно может быть еще рудное железо оу ну ладно в принципе, тут можно было, но можно поставить. Сейчас что мы делаем? Делаем... идем в эту сторону. Смотрим. В принципе, можно вот так вот делать. Например и посмотреть даже прокопав тоннель такой можно даже хоть в два блока а не в четыре можно их в четыре в принципе Хотя для этой цели нужно было на самом деле Даже хоть каменные взять. Не так жалко потерять. Ну посмотрим. Потом пока что я тут ничего не вижу. Такого. Просто собираем булыжник. То есть ты потом будешь думать, куда девать. Но равно ну, надежда уже умирает последний и смотрим может быть прокопаемся и найдем еще железные руды но вместо этого пока мы нашли кое-что не менее полезное это вазурит тоже я думаю полезная вещь вот мы Нашли вазурит. Ну, также мы нашли рудную медь, которую мы можем заодно тоже собрать. Но рудного железа уже мы тут не нашли. Та вот так что ли сказать, нам повезло. И мы нашли рудную медь. Ой, рудное железо. Вот такой тоннель мы уже прокопали. Ну что ж копаемся дальше вот тут совсем темно сейчас делаем вот так продолжаем Тут, кроме положника мы ничего больше не получаем тут хоть можно все так прокопать надежде что ты что-нибудь найдешь ну и в этом туннеле таком тоже можно нашли же при вазурит мы нашли все равно да, понимаешь что кто-то мог бы сказать а, что ты здесь найдешь? Ну, кстати, ломается. Кирка потиху и. Она не будет восстанавливаться. Так. Тогда что мы делаем? Мы сейчас. Мы нашли немного железа хорошо но О -о -о -о -о -о -о. а тут у нас а, они вдруг в друга попали пускай стреляют а я буду его бить а еще и бабах нам устроили так готовы все так сейчас идем туда и бьем этого скелета и все а вот все так Окушали, и так Ээ, да делаем тогда вот так сейчас делаем парочку таких и не жал не так жалко их потерять например потому что лазурита, а, кстати 51 мы собрали смотрите вот например столько кирове сделаем и можно еще одну вот все ну, хватит в принципе это может это уже много так сейчас палочки ложим на место дальше смотрим куда нам положить у нас куча этого или же сделать Ладно, когда будут забиты сундуки, сундуки все, тогда в принципе можно... А, еще диарит нашли. Рудная медь. Еще добавляем сюда. Так, ладно, вложим сюда лазурит. А, тут есть у нас... Ну, это нам для воронок надо, поэтому мы пока больше не нашли я специально сделал столько кирок их не жалко и потерять и а это пускай остается и все будем сейчас продолжать ну короче сколько успеваем Сейчас <смех> еще такие лобинты будут. Так, мы сюда прокопались. Может, еще попробуем. Да. Тогда, если нет, тогда. Да, можно хоть и землю. Землевно. Не так мне жалко такие каменные потерять. Чем алмазные а алмазы.. Ты не так часто найдешь, поэтому лучше поберечь ее, лучше уже использовать каменную. том пошел, еще сделал. Посмотрим. вот один-два захода и, и хватит тут. Так, ставим еще раз посмотрим если тут нет рудного железа значит все ну, мы рудную медь еще нашли тоже ее пока хватает ну ладно больше пошел ладно темно так ладно что ж сейчас такой пока тоннель прокопали да и а тут например можно сюда пойти О. Вот так. Такие туннели тут попрокапываем. Посмотрим, что у нас здесь есть. Есть равно шанс, что нам попадется еще рудное железо. Так, сломалось. Ставим новую. Даже звук был такой, что она сломалась. Только нам Божник падает, и все. О, уже до песка дошли, а все равно нам, ну, в принципе. куда мы дошли, иначе дальше уже нет смысла. Так, ладно. Тогда идем назад. Тут прокопали. Смотрим где-нибудь еще сейчас. Посмотрим. Надо, значит, идти назад и там смотреть но все равно плюс есть немного мы нужно здесь пример смотреть тут мы найдем так вот посмотрим здесь о. Я нашу уголь полезная вещь забираем то есть мы находим конечно это не то что нам нужно но все равно не помешает дальше они а это мы сошли в сторону тогда идем вот сюда дальше смотрим может что-то мы еще найдем по крайней мере надеемся на это потому что мы уголь нашли мы нашли возвет и мы Куда мы вышли? А, -а, -а. <смех> ясно. Сейчас мы тогда сделаем так. <смех> Я не знаю, что это, но ладно. Все, <смех> все. Тогда, тогда куда же мы еще? Тогда назад идем. Что, типа, докопались? Ну вс оно того стоит, а, -а, -а. так. Мы открыли воду. Жаль. О! Что у нас тут? Посмотрим. Тут у нас есть рудное железо. О, куда мы выбрались? Но не то, что нам нужно так тут есть э -э -э так ох ты куда это мы выбрались так с так Сейчас будем возвращаться. Сломалась? Ничего. Так. Сломалась, сломалась. Так. А как мы вообще сюда попали? А, мы же сюда попали, да? Такой потоп Все равно не то, что нам нужно, верно? Сейчас тогда возвращаемся снова. Отдохнем и все. Что мы нашли? Мы, конечно, опять немного нашли, хотелось бы еще, но может оставить на следующий раз. Пока. Так что на сегодня заканчиваем и. В следующий раз продолжим.